Друзья. В наших салонах, помимо самих декоративных покрытий, вы можете заказать еще услугу по их нанесению. Для начала мы подготавливаем выкрас выбранного декоративного покрытия в нужном цвете с учетом всех ваших пожеланий. После согласования наш штатный мастер нанесет выбранное вами покрытие на объекте, соблюдая все рекомендации производителям. Покрытие с эффектом шелка. Стоимость их нанесения от 600 рублей. Декоративные покрытия пески. Стоимость нанесения от 600 рублей. Рельефные покрытия травертин, карта мира, бетон. Их стоимость нанесения начинается от 800 рублей. Венецианские штукатурки, эффекты мрамор, глянец, шлифованный камень. Стоимость нанесения от 1200 рублей. Предложение действует для клиентов Краснодара и Краснодарского края при покупке декоративных материалов в наших А.Семкин